Пахнешь как любовь, ты сумасшествие с первого взгляда. Ты пахнешь шоколадом, пахнешь как цветы, пахнешь как мечты, воплощаемые с нуля. Пахнешь как желание, чистое животное желание, но ты пахнешь на 16, ты как первое свидание. Солнечные блики, разветые туманны, Мама залети мои открытые раны, Жизнь наполнит холодом, ране моя весна, Водные объятия манна в них весь я, Гвоздь окатит город и куда себя девайт на районе. Пропасть от а неба, звезды, попасть мы за ними, разбивая на тысячные части. от борт, отлично, думай, дверь, борт, борт, борт, борт, борт, борт, борт, борт, борт, борт, борт, борт, борт, борт, борт, борт, борт, борт, борт, Космос ты, космос я Но всегда ли, всегда ли Самая охраняем в банке, жизнь кричит, а грабью С тобой наружу, мы не виноваты Терпи меня, как когда-то Давай останемся на память в этих фотографиях И нам не надо больше воздуха, чтобы дышать Мой город капкан, и я в него попал Остаться человеком, здесь в Просто держи меня за руку Я с тобой тут потом кому льду Просто держи меня за руку